Знакомьтесь, это Алекс. Он приехал в Израиль на лечение и столкнулся с массой проблем. Его поселили в ужасной гостинице в нескольких километрах от лечебного центра. Очереди к врачу он ждал целых три недели, а когда дождался, выяснилось, что врач оказался специалистом совершенно другого профиля. В результате Алекс потратил все деньги и вернулся домой ни с чем. Но все произошло бы совершенно иначе, если бы он попал не к случайному посреднику, а в руки профессионалов клиники комплекса Сута, собравший под своей крышей лучших врачей Израиля с мировыми именами. Вот как это работает у нас. Прежде всего, вы заходите на наш интернет-сайт и отправляете заявку. Мы связываемся с вами, выясняем, на что вы жалуетесь и проводим первую консультацию. После этого вы посылаете нам результаты необходимых анализов, Затем вы подтверждаете свой приезд. Все это время мы не сидим без дела. Наши врачи исследуют историю болезни и выбирают специалиста необходимого профиля, а наши координаторы работают над обеспечением самых комфортных условий вашего пребывания в Израиле. Это касается не только лечения, но и организации отдыха и экскурсий. Далее разрабатывается план лечения и определяется его примерная стоимость. Затем мы согласовываем с вами дату приезда и наличие сопровождающих. Следующий этап – заказ билетов и бронирование гостиницы или квартиры. Разумеется, это тоже наша забота. Наконец, наступает момент, когда вы прилетаете на нашу благословенную землю. Не волнуйтесь, постоянное сопровождение на русском языке и индивидуальный подход помогут вам сразу же почувствовать себя как дома. Вас обязательно встретят в аэропорту, разместят в гостинице и расскажут о дальнейших шагах. А шаги эти таковы. Визит в офис клиники комплекса суда, консультации профессоров, назначение дополнительных анализов, исследований и постановка окончательного диагноза. Это краеугольный камень успешного лечения. Именно поэтому диагностика наиболее быстро развивающееся у нас направление. В случае необходимости госпитализации вас непременно ознакомят с условиями проживания пациентов. Главное, вам не придется тратить время и деньги на переезды. Операционные и лаборатории ведущих израильских клиник ТОП Ихелов и ТОП Асута, в которых будет проходить лечение, находятся этажом ниже. Только в клинике комплекса «Сута» вы получаете полную гарантию надежности, обеспеченную высочайшим уровнем специалистов и использованием новейших технологий и оборудования. Теперь ваша задача – просто отдаться в сильные, теплые и умелые руки ведущих врачей Израиля во всех областях современной медицины. После курса лечения наступает период реабилитации. Здесь к вашим услугам Полный комплекс психологических и физиотерапевтических процедур и восстановительная медицина. Словом, все необходимое для окончательного возвращения в строй. Все, Алекс здоров. Он выписался из клиники, и мы проводили его домой. Но и теперь наши специалисты не теряют его из вида и продолжают следить за состоянием его здоровья. Не теряйте драгоценное время. Помните, здоровье – это и есть сама жизнь. Обращайтесь в клинику «Комплекс Асута прямо сейчас, и мы обязательно вам поможем. Ассута. Комплекс.